ILS your bilingual future Hello, my name is Seva. I, I'm eight. I'm from ILS school. I'm youtuber and I have got a mother and a father and a sister My sister's name is Tatiana. My father's name is Alexei. My mother's name is Violeta. So hello, Sev. it's nice to meet you. Where are you from? Uh, I'm from Russia. What city are you from? I'm from Moscow and How long have you been studying English? I speak English on five uh, months. What's your favorite color? My favorite color is red. What do you like to eat? I like to eat meat. What can you do? I can swim, I can run, I can swing, I can jump. Alright, do you want to be a postman or a policeman? Я хочу быть ютубер. Вау! Вы компьютерные игры? Я люблю компьютерные игры. Какие любимые игры? это Майнкрафт. Я занимаюсь пять месяцев. Я не знал грамматику. Я знал только приветствие это как будет животное это только животные приветствия, больше ничего не знал. Я научился делать предложения вот научился местоимениям, научился хавхас год вот Поэтому я вот еще, я научился грамматике, как правильно писать, как будет старый, как будет всякое это, подвалы это, как будет части дома. Да, мне нравится. Ну, мне нравится то, что здесь все правильно говорят, это, а у меня в школе как-то неправильно говорят. Ну, потому что я вот это, хит, хитроумно это, сижу там, это, как будто я не знаю, как, как будет всякое это, а на самом деле я все это знаю, как правильно говорится, это. Нет, они ничего почти не знают. Вот, э, некоторые мои одноклассники э, Случайно говорят э, э, С английского на Либо на немецкий Допустим, Игорь вот, э, Сказал однажды Не дэнс а данке А допустим э, э, Вероника наш Козлова сказала Не кен, а сан Да Я Потому что нас там в школе обманывают. Как это? Да, они неправильно там говорят. Это... Допустим, наша Миллиан Сергена говорит так, что она говорит не маус, а муз.